приветствую всех из финляндии за моей спиной находится сарайчик для дров грубо говоря я его только вчера начал делать поэтому будет еще какое-то подробное видео потом уже сниму и покажу детали сейчас я хочу заострить ваше внимание на именно стропилах то есть стропильные фермы почему сделана именно такая форма для многих это будет информация полезна потому что она требует небольшого объяснения почему я так делаю во первых это когда ну скажем наклонная кровля в одну сторону без конька поэтому разные формы нужно сделать как на нижней части так и на верхней части соответственно получается здесь необходимо сделать э, именно скажем так под 90 градусов обрезать хвост и вот самое важное, почему я сделал вот это заужение потому что доска 120 -я, 123 -я, да, в качестве стропил используется, Но я не хочу делать здесь ну, какую-то большую лобовую доску широкую, поэтому я сделаю только 120 и сделаю ее одну всего лишь. Поэтому я сделал на сужение на 7 сантиметров увел. Сверху будет еще 31 доска, как обрешетка, потом на нее ляжет там какой-то, не знаю, скорее всего это будет фанера и потом битумное покрытие сделаю кровлю. Так как сарай будет продолжаться, поэтому здесь я не буду никаких, каб... скорее всего, кобылки делать в эту сторону, не буду. Но посмотрю, в общем. Суть не в этом. Потом увидите, потому что это вот как раз-таки опять, это все делается, все это делается без проекта. Соответственно, непонятно, как, как что будет в итоге. Я до конца не понимаю сам некоторые вещи. Но смотрите, здесь, на, этой, на этом краю, Здесь отпилено ровно под 90 градусов по отношению к верхней плоскости. То есть, если была бы простая скатная кровля, да, то нижние свесы всегда здесь делаются под 90 градусов, пилятся. не как вот в России любите делать, ну, скажем так, по уровню вертикаль. Обрезаете, но эта проблема заключается при потом монтаже лобовых досок. Потому что у вас разная получается длина диагонали за счет того, что... Торцевая доска и боковая, у них разная получается длина. Нужно будет разный размер использовать. Либо выпиливать какую-то там, одну использовать, там грубо говоря, 120-ю торцевую на фронтоне. И уже нижнюю, для нижнего свеса использовать доску большего сечения, но вырезать. Потому что будет на торцах вот именно вот эта разница. Поэтому у нас все приводится именно к простым вариациям под 90 градусов обрезается и тогда лобовые доски когда две доски но ну, чаще всего на каких-то ну, на домах скажем так там всегда идет две лобовые доски соответственно их сводить э, и нужно вот именно чтобы было под 90 градусов если будет вертикаль вот это это у нас когда крыши ну под, под таком в таком варианте до да, такого плана то вот это вот э, наверху получается там нужно уже Пошире доску брать, 140-я, по-моему, идет, их нужно подводить, 120-я и 140-я боковая приходит, тогда подходит, потому что ну, по-другому никак не сделать, а если это простые нижние свесы, то обязательно делается просто под 90 градусов и все, и потом при монтаже лобовых досок все прекрасно сходится, поэтому я уменьшил просто вот на 7 сантиметров, чтобы у меня э, пришло, грубо говоря, одна... 120 доска, которая будет прибиваться, она будет немножко спускаться вниз, прикрывая торец самой по себе стропилой. То есть работа несложная, разметить а и подпилить сразу, и все. И потом получаешь просто ну, большую эстетику. Поэтому вот эта информация, она очень, я считаю, полезная для пояснения и объяснения. Еще хочу дополнить, что в ближайшее время какой-то не знаю может быть на следующей неделе видео у меня уже сделано собрано видео очень будет интересное про гипсокартон фасадный поэтому наберитесь терпения и ожидайте когда я все закончу подготовлю выпущу я думаю что многим это видео понравится а на этом хочу попрощаться пожелать всем удачи и до новых встреч пишите комментарии задавайте вопросы потом покажу полностью сарайчик я на самом-то деле уже много чего здесь у себя поделал, что-то изменил и так далее. И буду по ходу пьесы выставлять видео. Какие-то будут с комментариями, которые некоторые я просто прикреплю как наполнение. Люди смотрят и видят, как это исполняется. И большинству людей это достаточно понятно. Остальное можно задать вопросы в комментариях. Все, всем пока.